Привет всем, это Митя Жесткий Посок. Если ты школьник, знай. Правильно жесткий. Через жест, боль и отвагу я пробирался на главные экраны всего мира. И вот буквально только что я максимально обаятельно подвязался именно к тебе, мой зритель. Более того, слова посок вообще не существует. Я настолько жесткий, что коля черный ястреб будет белой вороной на моем огороде. Чтобы вы нифига себе как поняли, насколько я жесткий, я переверну эту черную коробку. Эту черную коробку. Я специально выбрал зимнее время суток, чтобы вы могли четко разглядеть ее среди этого чистого белоснежного снега, распорошенного с нашего серо-голубого небосвода, за которым прячется необъятное, откуда еще никто не возвращался, кроме белки и стрелки, Гагарина, Полина, Леонова. Беляева, Свиязева, Ленина, Коммунистов, Проспект Мира, Компрос. Значит, я переверну ее с помощью физической силы, математических расчетов и компьютерной графики. Давай! Кар <къем> <къем> кто это? Карп! Твою мать! Кар-кар-кар! Да кто это он портит? Это Лев Каркун. Он за никаслу болеет, а это знаешь, что не лечится. Пытается найти скуить, чтобы выжить. Эш! Каркун, заткнись! Офнись, говорю! Каркун, оф! Каркун! Оф! Каркунов! Конфеты! Достойные уважения! Чего она не переворачивается, блин! Ладно, сейчас подкачаемся и продолжим! Начнем с подтягиваний! Ты же сказал, графика будет! Не здесь. Графика потом делается. Тогда нахрена я сейчас в минус зафига раздевался, блин. Сценарий писал. Каркуна послал, хотя мы вместе за Ньюкасл болеем. Иди сюда, гад. Так. Короче, это был жесткий посок. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Рассказывайте друзьям. За это вас не посадят, думаю.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 Бать. Так, ну все, утюг готов, включай. Ай. Ён Джун. Суп. Э, добрый день. О, в смысле, Хаевскич? Салют. Братан, а ты че утюг не выключил?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 Митрофан, Микеланджело, миньон, метеорит, Сяоми, Redmi 3 Pro. Xiaomi, Redmi, три про. Xiaomi Redmi три про смартфон, телефон. С него можно звонить и отправлять сообщения. А что еще нужно? Xiaomi Redmi три про китайский, но настоящий. Прошу. Молодому человеку мы предоставляем блюдо высших обществ с гор Западно-Южно-Восточной Европы. Рука? Да. В то время как прекрасная леди получает яство берегов и побережья прибрежного моря. Вы оставляете нас наедине? Да, только вы вдвоем. Ммм, так вкусно. Напоминает что-то вроде Северной Италии.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 Говорю, ждем вас вновь и вновь. А, хорошо. Привет всем, с вами снова жесткий поцик. Я настолько же жесткий, как подвеска Т-34. Жестче меня, только мои видео. Я веду здоровый образ жизни, делаю зарядку по утрам, занимаюсь фитнес-тренингом. И вот сейчас, ранним утром, самое время нам размяться. Для этого первым делом используем упражнение скакалка. Дальше делаем прыжки. И... Последняя висна э, вис что там на перекладине. И вис на перекладине. Все, разогрелись, переходим к основной части. Эту методику я разработал после поездки в некоторые Штаты Штатов, Нидерланды, Грузию. Там разрешено, Подожди, поэтому. Ты не наркозависимый. Я ни от кого не завишу, бро. А ты знаешь, что в России это запрещено? Значит, согласно статье 146 ТРК УК РФ. Употребление натуральных изделий не запрещено на территории РФ. Вообще-то это статья нарушения авторских прав. Но косяки же она не запрещает, бро. Ну-ну. No, no. Да расслабься ты, принимай глицин. Две таблетки в день и жизнь в кайф. Глицин. Две таблетки в день и жизнь в кайф. Значит, сегодня я расскажу вам, как научиться бегу с препятствиями. Итак, сначала садимся на шпагат. После этого встаем на руки и начинаем бег. После того, как вы побежите, за вами погонится медведь. Чтобы от него удрать, нужно будет повернуть налево так, чтобы справа остались деревья, за которыми можно спрятаться. Пробегаете эти деревья и ныряете в воду. Но не полностью. А по пояс, так? Не так. Тогда медведь, увидев только ваши ноги, подумает, что это торчат какие-то коряги и потеряет след. Реально. Привет, с вами снова жесткий поцик, и этот день настал. Неужели блин, последняя серия? Доставай мой iPhone X Xiaomi. Он настолько жесткий, что работает даже с перчатками. Привет всем, это блог самого блогерного блогера, и мы начинаем. Ну что там получилось? Это тебя? Ты, мелкий. Да, точно тебя. Сюда иди, пожалуйста. Это фанаты, это фанаты. Я не готов, я не готов, я не готов, я не готов, я не готов. Ладно. Какие фанаты? Так ты знаешь, сколько у меня просмотров уже? Сколько? Около ста. За одно видео? За четыре, ёма! Итак, это блог самого блогерного блогера. Поговорим о праздниках. Праздники. Всегда кто-то кому-то дарит подарки. А что, если именно вы должны дарить? Что вы выберете? Не знаете, что подарить в качестве подарка? Подарите воздушные шары. Разные формы, узоры, размеры, толщина. Воздушные шары. контекст. Подарите близкому человеку минутку счастья и радости. И обязательно используйте их до окончания срока годности. Иначе нахрена их покупали на вписку в 11 классе. Так, помягче и поприветливее, мягче и приветливее. Слышь, чё, ты не понял? Чё, ты поясни. Пояснить? Давай, я поясню. Ух, что ты, пидорасы. Да что это все? о тебе, да о тебе. Подожди, возможно, я ошибаюсь, но я никогда не ошибаюсь. Трое на одного? Не по-мужски как-то? Давай, иди за него. Ой, чувак хорош, спасибо тебе, братан, вообще его выручаешь, просто давай, хорош. Ладно, не станем ходить вокруг да около и точить ляс и бросать слова на ветер. Знаешь, я человек краткий, поэтому начну со зов. Чтобы не заговаривать зубы, сразу же расставлю все точки над И. Знаешь, на самом деле, как бы без задней мысли я завожу шарманку, чтобы вывести на чистую воду того, кто бросил мне перчатку. А так ты из-за той телочки что ли? Че? Ну, типа я разрушил вашу любовь, как у Ромео и Джульетты. Нет. Как от Эллы и Дездемона. Нет. Как у Онегина с Татьяной? Нет. -а. а, как Бонни и Клайд. Нет. Nope. А, как у Скарлетт О'Хар и Ретта Батлера. Кто это вообще? Как Женя, Надя и Ипполит? Да-да-да, там было такое. Было-было, да. Или как у Джеки Роуз? Итак, все, хватит. И там было, да. Ты зашел на мою территорию. Не я на твою, не я на мою, а ты на мою. А, блин, чувак, извини. Никаких извинений. Да ладно, расслабься, чё то все нормально. Можно еще автограф. А, да, конечно, чувак. Все для вас. Только а что-то вы мне не понравились, ребятки. Не понравились моему. Нет. Ты же обещал любить меня до самой смерти. Да, это так. Но если ты сейчас умрешь, то ты перестанешь меня любить. И тогда нам придется расстаться. Ну, сорян. Ты разрываешь меня на части, милый. Жесткий. Жесткий. Что бы ни произошло, помни. В глубине моей души мое сердце принадлежит только тебе. В глубине моей души мое сердце тоже принадлежит мне. И еще вот одна актриса. И еще вот этой. И еще. О, как она. Дай мне свою руку. Ты чувствуешь? Я чувствую. Мы с тобой разные, но нас притягивает друг к другу. Мы с тобой как инь-янь. Я твой янь, а ты моя я-я, Натюлька. О, ты моя инь. Неужели ты ничего не хочешь сказать напоследок? Я хочу, хочу, но что-то не хочется. Не забудь забудка, твой любимый цветок, воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. А куда тебя ранили-то? Да никто меня не ранил. Я же жесткий, как бревно, ты сама говорила.